Девушки милые, на канале Сургутнадзор 17 видео про приют. Вся правда. Вы, вы видели, что тут творилось до этого? Я представляю. Уйди, какой злой! Уйди, какой злой! Уйди, какой злой! Вас просто подставили конкретно. Вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Там запах болота, и оно цветет. Заезжал в бульдозер, повис на пузе, его 6 часов вытягивали, в итоге пришлось копать полностью там под ним. В прошлом году я вообще наследство получила, и все наследство спустила на привет. И администрация все, что сделала, это выделила вам участок без воды, без электричества и совершенно непригодный для содержания собак. Других вариантов не было просто. Это было единственное возможное место. Они нам только предписание выписывают. Администрация. Администрация города, все отстаньте от нас, пожалуйста. Помните, если часто была сплошная да. тель шея. Там не будет этой ливневки, зато там все. Главное правило волонтера – не навреди. Это волшебство просто. Попала собака, вернулась собака. Ну вот так. Происходит регулярно. Я вот это делать не буду, а вот это вот я сделаю, Ну оно не надо. Ну и ладно. Вот оно не надо. Слома – это размножение грибков, глазоедов и… Но это похоже на вредительство. Вот, она живодевка, она решила резню устроить в приюте. Это якобы или на самом деле? Это якобы. Мы свободные волонтеры, куда хотим, туда и ходим, что хотим, то и делаем. А вся ответственность на вас? Да. А сейчас они начали возить собак, ну не спрашивать. А он сегодня улетает в Москву. На гастроли, что 30 животных вывезли под вашу ответственность. Да. А куда вывезли, на что, зачем, как, ни одного документа, ничего ни одного не документа. нет. Свои собственные реквизиты, да. на которые они собирают, собирают а, денежные средства. На помощь якобы вашему приюту, в обход вас. Так. и При помощи паузу вот, Эти будки вообще хорошие, нет? Но собаки, собаки уже их съели. Съели? съели? Конечно, да. конечно. И при этом да, туда да. еще и волонтеры сена да. Это называется нецелевое использование денежных средств. Да. Да, можно было 60 буду простых сделать. Сколько у вас проверок было всего? Этот месяц это уже третья проверка, Вид это надо было для того, чтобы нас опять облили Потому что вся ответственность на вас и все проверки приезжают к вам. Все 10 проверок приезжали именно к вам, а не к волонтерам. Ой, сейчас проверка будет, ни одного волонтера не будет. Не практика. Практика. Да. Чем хуже условия они показывают, тем больше средств они соберут. Такой способ заработка способ получается? Способ заработка, да. На вас ну... решили хайпану. Угу. И хоть раз какую-нибудь записку или расписку вам оставляли, что я забираю такую собаку, беру ответственность на себя. Нет. Стоимость строительства приюта 140 миллионов. У каждой собаки будет отдельный свой коттедж. Квадратов это к 100. И у этого коттеджа будет свой швейцар. Повар, наверное, Константин Ивлев. А чтобы подвинуть вас, нужно общественный резонанс, правильно? правильно. Вас, на вас нужно дискредитировать. Вы, ребята, не справляетесь, ну-ка, подвигайтесь. Сейчас сюда зайдут другие ребята, Вы вышли эти ветеринары. Я конкретно спросил, есть ли какие-то факты жестокого обращения, сказали нет. Получается, они вам просто палки в колесах. Они не дискредитируют работу приюта. Вот эти люди, они не верят никому. А тем более вот эта вот трата времени на вот отписки, вот эти вот прогулки, ветеринарные надзоры, прокуратуры, отнимает очень много времени. А вместо этого мы могли бы их элементарно вычесать. А их, а их 180. Я считаю, каждая собака должна жить на диване. Надо дискредитировать вообще вот эту тему приютов. Что, посмотрите, приюты не справляются. Мы им выделили участок. но ну, пускай без воды, пускай без электричества. Пускай, пускай за невозможно попасть. Да, пускай затопленные, пускай с траншеи посередине. Но они же не справляются. Смотрите, они еще и за животными не следят. А еще и волонтеров это, это как-то прижимает. А мы вот за 140 миллионов построим такой приют, который это, поможет всем. Начну со 140, а могут уйти и в 500, и в миллиарды. Приют для собак миллиард, нормально? Да. Ой, Но ой, как ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Я мать четверых детей. И вчера действительно позвонили с опеки. А еще и материтесь. Да Зачем? Что бесит, не что бесит? Отойдите отсюда. Да убери камеру, вы мужик или Травить собаку? Я что, не хочу, извините за вас. История повторяется. Усыплено порядка 90 собак. Которые просто сравняли с землей то, что Валентина Лунева называет приютом. Меня выпустили, когда уже стреляли по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 Животные едят друг друга, то больные, истощенные, у них отсутствует питание, поение, уход. Там все так плохо, что их нужно спасать буквально вчера. Слуха, вами заинтересуются, блядь, Тобой заинтересуют как большие и... сотрудники, за, за то, что ты болеть? Да? Ух ты! Многократное количество раз, я же волонтеры говорили... Вернее, кричали о том, что напишут в опеку на моих детей, я мать четверг детей. И вчера действительно позвонили с опеки и сказали, что написано заявление по факту жестокого обращения с детьми. И именно все связано с приютом. Пойдемте, пройдемте, я покажу. Нет, я не пойду. А, боитесь, пожалуйста. Нет, совесть не позволяет. На чужой участок заходить. Ну, дальше.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 Вы приходите, на, как говорится, на все готовенько и пытаетесь у них... Ну как это все готовенько? Ну как готовенько? Мы что, пытаемся у них приют забрать. Вот если мы какими заберем, это... Подзабрать. Ну вот же человек говорит, я говорит, готов забрать. А надо, я хочу его забрать. Надо было это сразу письменно, документально оформить. Причем так вылечили, что ни один документ не предоставили и даже и им не сказали... Я... Обратитесь в администрацию. Пускай вам выделят новый участок. Откройте я новый приют. У вас много человек. Девчонки, вы меня услышали? Да. Нет. Это их точка зрения. Их точка Давайте ваши да. запишем. И... Ко мне какие претензии? Я не даю повод, понимаете? Нужно искать решение, идти вперед. Как, как, ищи как, ищи как, как ему же еще защищаться? Это хорошо, Матами согласна. крыть или что? Вот как? ситуация. Меня приглашать. Я журналист, я засниму все. Наташа, покинь, пожалуйста, территорию. Не надо кормить собак. Вообще никуда это ходить это не надо. Да? Выйди, пожалуйста. На терри... вот, выйди, по пожалуйста. Выйди, пожалуйста, за территорию. Вот сейчас, будь сейчас любезно вы... покинь территорию. Не надо никому ничего давать. Покинь, пожалуйста, территорию. Я сказала, забирали, да, хороших... я согласна взять приют. Я им сказала, я согласна. Почему они мне не хотят приют передавать? Вы хотите забрать себе? Ну как себе? Я бы забрала бы. А я вчера был в приюте. Вокруг было 180 собак, все без намордников, без масок, а вокруг 20 человек и все в масках.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 Антон Николаевич для вас. Хотите, да? адвокат дела. Не, не, не, приходим, не а надо да мне камеру в, в лицо пихать. Во, во, во, во, во, во. Зачем руба да пригласил не нас не заниматься? Вы, вы тоже журналист? На Мы не разрешаем запрещаем. вам снимать нас. А? А, Почему? Не я не хочу. Вместе запрещаем. Вы не дома. Не надо разговаривать с тобой разрешение дала на съемку И что я тебе не разрешаю тебя снимать. снимать да убери камеру ты мужик или кто камеру убери уберите камеру нет, 18, мне, может, не снимайте меня пожалуйста слушайте пожалуйста я еще раз прошу уберите камеру мне нет смысла можно не снимать я в суд потом подам когда это не твоя перехода не надо снимать он глупой.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 Еще и материтесь. Это что, это вот такой вот диалог, да? Вот это и есть настоящее волонтерство. Тыкать пальцем сзади, да, подходить, а потом говорить, что вам кажется. Вам понравится, если кто-то будет подходить к вам сзади, тыкать пальцем я спину. Вас, я вас тык... я а? тыкнула. Ирина тыкнула. Что вы с этим тыканием докопались? В а, смысле время отойдите? Такой, потому потому я, что, же, я же вам не говорю, отойдите. Говорить. О, первый раз, первый раз, пожалуйста, прозвучал. Я ждал. Благодарствую. Обращайтесь. Вот она ваша культура общения, девчонки. Вы что, совсем вредите, что Не, ну серьезно. По поводу чего? Жестокое обращение с животными. У меня просьба, держите из за зуба. Да, у вас очень нехорошие зубы. Тебе твои дети в старости так же воду подносили, понял? Ой, спасибо. Ты, когда турнир забав, пробав, у него придурок. Вы живодёры? Вы живодёры. помогает живодёру, там живодёр. Умственно отсталое заболевание называется. Оно не лечится. Сослали в жопу? Да. Иди на работу, ой, работай. В Булгакову стройте на Снимай, ой, ой, ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Мы с тобой заинтересуемся и сотрудники за... за то, что ты пристарёшь повалеть. Да? да? Ух ты! Кто вами заинтересуется, я мать четверых детей. И вчера действительно позвонили сопейки. Ну, ну, поэтому они все убирают. Я вам не вам да не говорите все одновременно. Я, же я вас вам не один раз объяснила. Это не Девчонки. история, поэтому они все убирают. И так и каждый, каждый день. Вот ну, такой вот первый раз. раз. Девчонки, я же вас не слышу. Вы, Вы? все одновременно Вы? говорите. Вот так обычно тихо в приюте.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 Ломают калитку, начался вандализм. Да, я посмотри, никого не защищаю. Почему, Я в шоке. Я освещаю. Справа не ваша территория. Незаконное вот, проникновение. Право. Вызывайте полицию. Уже полицию. Вызывайте, Вызывайте полицию. еще Вызывайте. раз. Уже еду. Вызывайте, у нас И все нет, видео есть. Вызывайте. Это. Я с ними не работаю, я сам по себе. Да, конечно. Да. Если вы ко мне обратитесь с какой-то проблемой, я вам тоже помогу. Нет, спасибо. Ваше право. Вам документы нужны, доказывающие, что Максим Зырянов является законным представителем. Жестокого обращения с животными нет по факту. Это Пойдемте я. Не... Это сейчас. не мое мнение, это мнение ветеринара. Я сейчас покажу вам, что есть жестокое обращение с собаками. Не надо на меня кричать. Это мнение ветеринара. Это не мое мнение. Если сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с вот оператор, оператор, полиция присутствует. да. Вы что, совсем бред? По поводу чего? Если сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными, вот полиция присутствует. да. за что они бегают за нами с камерами, за нами. Больше не бегают снимают репортеры. Они провоцируют. Пицапы, позакрывали, все, У вас только деньги, слышно? Да? Деньги, деньги, деньги, деньги. А Просим покинуть территорию. Они не покидают. Давайте не освободим дорогу. Сейчас машина поедет. Я, я вам скажу, партии. что я президент. Вы, вы мне поверите? Вот доверенность на Максима. Он имеет право представлять интересы руководства. Радоваться, радоваться надо, что человек с собакой играется. А вас не все кипотипа. не устраивает? Вас все не устраивает? Да Нас скоро все устроит, при каких условиях вас устроит все? Два-три раза в неделю к нам приезжает беднадзор, прокуратура, нас там все знают. Везде, везде вот, эти, вот, вот эти люди пишут а Так зал. покажите зал. документ, Жалоба, что есть нарушение. Подожди. Документ покажите. Но. Документ. Беднадзор. Беднадзор. позвони. Вот. Вот, позвони. Вот. вот наши, вот, вот их все, документы. Но ну, мы сейчас а, можем за жестокое обращение. По поводу жестокого обращения неделю назад была проверка. Вот есть документ, подтверждающий, сейчас что нет никакого жестокого обращения. Благодарствую!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 Ладогарна, горна, ладо, ладо, вместе, все мы задержим ладом. Хей, хей, кака пойдем окра морю, кахарыскому, ко кому да косовечь на наму. Наберем в Адлане воду студену, Воду студену силой волною. Отвядаем мы до силой божеской, Силы древней нашей тартарейской. И зачинем дела, да все по совести, По зову сердец во радости. Ладу, ладу, на ладу, Ладо, на ладо, ладо, горна. Запоем мы дороже, ладо, ладо, горна, ладо, ладо, горна, ладо, ладо, Вместе все мы задержим ладом. Эй! Вот отсюда все перенесли. Вот сюда. Вот так убрали территорию. Теперь здесь пусто, чисто. А весь стройматериал перенесен сюда.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 Они двое спокойно дотягиваются. до этого бедра Я вспомнила. Макс, какой ты волонтер? Я могу говорить, что я волонтер. Приехала полиция. Вы же в маске, что вы водитесь? Какая разница, не надо меня снимать. Уберите камеру от меня. Саня, не Была нет? А нет, нет. Потому что да. вы больше грязи поливаете, чем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 Просто по-хорошему.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 А чего вы через забор, через официальный выход не хотите пройти? Хватит ходить обходными путями, используйте официальный вход. Я безоплатно дружусь. Вы после какого раза-то вышли? Вас чуть ли не силы выводили. Благодарствую. Даже волонтеры оценит ценят, мой труд. Меня интересует покинуть место правонарушения. Девчонки, с вами культурно так обходится. Меня уже давно скрутили и это лицом в пол а вот все тему услуги. поменяли сразу. Да, я понятно. Хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. А вы хозяин спросили? Откройте свой приют. А то и собаки хотят. Откройте свой приют да, и забойтесь понятно. сами. Возьмите ответственность за себя. Один из полицейских едет с ними. Была попытка покинуть место промышленного. Благодарствует. Мы как бы вытягивали бы, если бы вот таких нападок не было. У вас нет ни одной собаки с чипом. А у Митведи есть чип? <свят> не факт. <свят> Он у вас загорает. На чужой вершок не раздевай, Роток. Мой приют. Нет, мой приют. Делят приют. Сапог приюта делят.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 Иди к ты лесом а полем и возьми своих животных. Занимайся ими. Ой, да. ой, у меня кто-то на голову сял. <сосых> 30... да? отсюда могут Вот здесь дыра и вон там дыра. Вот agree. они за кустами, чтобы под видеокамеру не попадать, проходят погоны... сюда. Так, это кто? Это копей... А, тогда... Ран, да? а, а у а уринотерапия да. полезная. Как я вам завидую, нет. что у вас такой человек помогает. На месте, извините. Чтобы энергию, что они тратят на споры, направить на дело. Да, вот именно. Куда интереснее скандалить. В паутине все. Даже и ручка в паутине. А, смотри, Никто ее не трогал. Вы... Уже давно Она жалеет. Ее сейчас бесполезно даже открывать. Он даже кочерга в этом в паутине. Тут тоже все заживело. Они тренируются. Перетягивание каната. С одной стороны цепь, с другой этот сапог. Скучно как-то! Ну, постоянно скандал и вводил полицию. А вот тут нет. хоп она и. А да. А как? Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. А тут да. приют волонтер в полицию, приют волонтер полиции. Благодарствуем. Из волонтеров гораздо быстрее, да? Ну конечно, конечно. И быстрее, и тише, и спокойнее. Представлю, что вот тут вот Ух, какая злость появляется. Бойтесь!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 Вас интересует территория? Да. Да. Что? Что? Нас дрочит, но и дрочит, но. Ну я могу, <клёх> я умею. Приходите помогать строить приют, это весело. Антон, если у тебя есть сердце, доброта к людям, к животным также, ты должен это все понять? Вас интересует территория? Да. У Нас дрочит, дрочит <клёх> но и дрочит, но. Два коктуса, мне их жалко. У меня два коктуса сдохнуло. Сядьте втроем, подумайте об этом, что вы творите вообще, что вы творите? Да никто ничего скрывает. Вон, пожалуйста, смотрите. вас интересует sabe. территория? Да. Нас дрочит, мы дрочит, но... Те, кто не скандалит, не ворует собак, свободно проходят на территорию. Если бы у меня был приют, я бы тоже доступ закрыл таким людям. Да? Да? Да. Дьявола, ты понял меня? Да? Уже больше 33 собак изъятой из приюта, и ни один документ мне не передоставлен. вас интересует территория? Да. да. и но... И так чуть ли не каждый день. Вы что, вместе там сбовали все? Деньги ерите. Нас интересует территория. Да. Подумайте хорошо все. Нас дрочит, мы А ты щенков не забирала? Забирала. забирала. А куда ты их дело? Бьют, пожалуйста, больше не приходи. Почему мы за этих щенков отчитываемся, документы у тебя? Нас дрочит, мы но... И Ничего теперь сделать. Как быть? Без участия мы рассматриваем. Требую организовать проведение комиссии в очной форме. В моем присутствии и присутствии журналиста Антона Николаевича Буга. От участия в заседании не отказывают. А то потом припишут, что эти типа, подкасты написаны. Нас интересует территория. Да. Нас дрочит, не но... А вообще это не культурно через два коридора разговаривать. Приходите, пообщаемся. Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? Друг друга замещают.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 Не растет. Ну я сейчас не шучу. Аналогия суда? О процессуальном. Процессу... Вы действуете в рамках процессуального Конечно. законодательства? Конечно.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 Что ты взял? Это текстильные изделия. Это специальные изделия, чтобы у в мозг поступало меньше кислорода. А -а -а. Чтобы дипоксия была, да? Конечно. Угу. Ты перестаешь соображать и берешь всякие глупости. Под да. угрозой вынужден надеть. У нас вот есть орган. Все в масках сидят, список большой. Кто из них присутствует? Согласитесь, пожалуйста. Люди. Ну, паспорт, удостоверение, подтверждающее ваши полномочию. Как не дадить? А как удостоверить вашу личность? Давайте удостоверение. Я же не знаю их. Они под масками все скрыты. У вас даты нет. У вас, у вас не действующее удостоверение. В смысле? Не, ну, у вас нету даты. Так потому что бессрочно ну, наверное, ну, бессрочная. Бессрочная? Пожизненная? А, а вы, даже да, после я, смерти я, действует? Да. Возможно, он же выцвел, потому что старая, но... А, выцвела. Дмитрий Владимирович Попов, Сильно глава города, подписал. вас Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? Друг друга замещают.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 А также они написали на, в опеку на семью Максима. Ну вот смотрите, а, у них... вы можете на следующее заседание прийти, и это все под протокол рассказащего. А? Ясно. Вы, извините, вы меня перебили. Хорошо, извините, вы меня перебили, я Сейчас хотел бы договорить. Вы заявили ходатайство с Да, вы, вы, вы мне дали слово выразить свою точку мнения.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 скажете все, что вы хотите. Тебе что обратился такое? человек в форме полицейского. Пожалуйста, потребуй представиться Иди. и предъявить удостоверение. Я требую просто покинуть помещение. Люмила, потребуй, сидите, пожалуйста. Сидите, вы слышите? Покиньте, пожалуйста, помещение. тебе обратился, человек похожий вы на сотрудника полиции. Покиньте, пожалуйста, удостоверение, покажите, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество, звание, не должно. Нет, не могу это. До полного ознакомления. Субка Виталий Николаевич. Я, покиньте киритуры. Хорошо. Спасибо. вашу работу Покиньте, пожалуйста, помещение. А в связи с чем? Пожалуйста, покиньте помещение. А в связи с чем? Я, допустим, не давал вам разрешения снимать меня. Люди тоже не давали. А вы при исполнении должности? Я еще среберн... вам говорю. Люди вам давали согласие на съемку? А никто не вы возражает? Не удавался, согласие на съемку. Никто не возражает? Пожалуйста, вы покиньте. Я журналист. Вы закончили снимать? Нет, я вот защитником буду у женщин. Вы меня выгоняете, что ли? Пожалуйста, покиньте пожалуйста, сейчас помещение. А, а как я буду женщину защищать? Защит... Защитите. Это законное требование? Да, это законное требование. А, а, пожалуйста, закон. помещение. На основании какого закона? Покиньте, пожалуйста, помещение. Вы требуете? Я требую покинуть помещение. А если я не выполнила ваши вы требования? Вы не выполняете требования. Я Нет, подождите. По подождите давайте выясним. Пожалуйста, покиньте помещение. Максим, снимай меня, пожалуйста. Вы собираетесь применить физическую силу Не собираетесь. Пожалуйста, покиньте помещение. Да, давайте поговорим, пожалуйста. Покиньте помещение. Я вас услышал. Давайте поговорим, пожалуйста. Зовите, пожалуйста, ваши законные. Покиньте закон... помещение. Законное. Требование. На основании закона о полиции. Какой пункт? Покиньте, пожалуйста, помещение. Не можете. Найти. Это законное требование. Тогда ваши требования незаконны. Пожалуйста, покиньте помещение. На каком основании? Я что-то нарушаю? Не слушайте. Я что-то нарушаю? Нарушаю. Вот, вот что происходит, а если собака, которая сбежит, Пожар. не подходите ко мне, пожалуйста, Пожар. я же вам сказал, что я выйду, вы ничего не верите, Выходите. я выхожу, Максим, снимай со стороны, пойдем, что чтобы рукой, пожалуйста, не было, можно? можно, пожалуйста, не трогать мне руками? Что ну, я соблюдаю. Нет, да? Ну, Трогайте, вы, пожалуйста. пожалуйста. Сейчас применили. О, руками. Вытолкнули. Администрация города Сургут. Жесть. Нажали, нажали кнопку, вызвали там. Где. Да? Ну, <laughs> вот это администрация. Вот это да. Вот это общественный порядок. Благодарствую. Они выбирают участок по загаженее, взимают аренду, взимают аренду, Стр да. штрафные санкции, а потом передают документы в суд. И когда человек убрался на участок, ему просто а -а -а. взимают участок. Класс! Супер бизнес. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам. Да. да это с вас надо штраф взимать. А -а -а. Как всегда. Второй участок выделен э за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 Ай, ты мой маленький. Хватило голоса, да, позвать нас? Сила к воли к жизни есть, конечно, в жизни. Эй, товарищ, спасибо, скажи, постом виляет. А, тем более. Как ты тут живешь? Непонятно, что это, то ли мазут, то ли нет. Так, у вас тут, получается, приют для грибов, ягод, да? Ага. А грибы же это животные, приют для дикоросов. Да хватит жрать-то уже. Куда еще, фу пух пух нефтегаз не добрался. Черная ягода, черная нефть, черный приют, черная администрация. Новый участок для приюта.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 Палатку можно поставить. Да. И бардовский фестиваль устраивать. Да. Если приедете, не заблудитесь в мусорке. Вот Антон, ты такой, а? Тебя баба твоя держит, а? Давай-то, давай. Все, я больше не отойду. Давайте, <пастор> говорите. <пастор> Машину давайте, держит, давайте, это... давайте, а, давайте, а, давайте. А, про бабу а, мою давайте. Я давайте. бы выгнала тебя уже давно. Правильно, правильно, там. правильно. Кошмар, это как она терпит тебя столько лет, наверное, еще. Снимайте, вы моих собак загубили, вы моих собак уничтожили, вот. вы меня так подставили. Да, у вас здесь такая собаки. порнография, Мы Мы Мы должны это должны пипец, должны бог держать. вас накажет. Дана. Вы собаку в голову застрелили. Вы меня задавить хотите? Скрывается с места преступления. ты Ух ты! О, наезд! Все наезд! Спай. Отводи сюда, отводи. Водитель транспортного средства лишен водительского удостоверения Был поймал в состоянии алкогольного опьянения. Мы сказали, приходите и помогайте. Разговариваю с воротами что ли? Здравствуйте. А почему ночью-то пришли? В наряде пришли Подождите. помогать. Ночью? Подождите. Действительно. В наряде помогать. Мы приехали спровоцировать опять какой-то конфликт. Так? И зачем на территории проникать? Да я проникала, туда вообще ну, не ходила я туда. Я, я да не, даже я. не, я даже не ходила. Даже нет. вот я вот тут вот стояла. Нет, туда не ходила. Нет, нет там Нет, честно вот я клянусь себе. Вы что думаете, все прям такие дураки? Я знаю, да. я была, через собор перелазила даже. Понимаю, что творится у вас, Вы это ужасно. Вас как зовут? Давайте познакомимся, а -а -а. вас как зовут? Вы кто? А ты нет, Вы Вы кто? кто? Я тебя своими ногами задушила бы. Вот это вот это Разрушила, она. Задушила. Вот, вот. Была. Никак меня не зовут. Не звать никак. А тебя как? Откуда ты пришелец пришел? Не трогайте Валерий. меня, а пожалуйста. Я а а тебя-то мне даром не нужен. Никде... А не надо на меня вас у вы... деньги какие деньги а вы тоже да проходили на территории да? я не проходил я тут стою. Mm. это тот самый Вадим который фотографию президента дробу положил а, он сейчас пока сидит а в машине это его спасает а вас, ты, кстати, почему? почему у вас есть дырка такая дырка можно, это можно за это дырка? время выстроить <свят> вот хотя бы закрыть вот такое выстрелите чтобы... покажите что вы можете и, Ну учлужите, но с вами никак не договориться Почему? Ангелина, ты почему сегодня ненормальная девчонка? У вас цель приезда-то какая была? Цель приезда поговорить с Ангелиной. Так ее здесь не было. А позвонить нельзя было. А, папа, несконцальная громкая, просто громкая волшебная. Не хочу ссориться. А вы видать не под тем ходите. Максим, под каким вы Господом Богом ходите? Отойди, пожалуйста, покури. Дайте мне слово. Ну дайте мне слово, е-мое. Я хамуха, я такой голос. В сторону Ангелины звучали угрозы. Какие угрозы? Вот О такие, чем ты говоришь? Такие. Я... А подскажите, пожалуйста, за последний месяц что вы сделали для приюта? А да. меня тут не пускают. Я сказала, Ангелина, я здесь. Всех. Ну, тут просто в мой адрес неприятные вещи звучат. Мы вроде договаривались нормально общаться, а потом... Вот тебе я тебе точно по башке дал. А это не рукавреклассная. Рукавреклассная, подружка. Не Понял? надо так делать. Я вас тоже Братите. люблю. Даже нет, не снимай меня, мне наплевать, знаешь? Не снимай ты, пожалуйста. Вот, не снимай. Эх, вот ты мой. меня куда-нибудь выставил, да? да? Ну, он, он меня снимает. Да мне наплевать, Антон, это, понимаешь? Вот куда ты выкладывал? Ну. Тебе не стыдно вот так, по идее? Не стыдно? Ужасы просто.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 Строительство таких же сказочных домиков, чтобы это было полноценная сказочная деревня, город собак. Вот эту лобату нам подарили добрые люди. Спасибо им за это. Ты как телевизор у него? Говорят, развлечений нету собак. Работай, папа, работай. То есть это удобно, когда тебе рука применяет, вот так вот сделал и сразу видно, кто тебя трогают, да? Кусайте, а, товарищ. Почавкай хоть немножко. Да, Что у них да. сегодня на обед? На обед? Мясо скашит. Мясо скашет. начисто. Как жизнь? Нормально? Тут говорят, ты истощенный. Это правда? Во! Что говоришь?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 Он так зубы показывает, что его гладить неохота. Вас можно узнать, как спина. В порядке? В котором мы якобы спину поломали. Точно, не упокоив. Не упокоив тоже не разговаривает. Не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Ты У не знаешь искусства журналистики. Да? У вас тоже система дозор появилась? Да. да. Классно. нас что, все с такими ходили. Да. Сразу будет видно правду все. Состояние животных не критичное. Собаки в удовлетворительном состоянии. Когда-либо были выявлены случаи жестокого обращения животными в данном приюте. Ни разу не было выявлено. Критических случаев есть? Критических нет. Прогресс есть в приюте? Все, конечно. Если вы считаете неправильно, подавайте на нас в суд. Так вызывай полицию, е-мое. надзор вынужден за ней бегать. Туда побежали, сюда побежали. Еще там, не знаю где. Это дестабилизация работает. Уже сколько раз полицию вызывали, бесполезно, все равно бегают. Ты зачем свою бодку покрасил желтый цвет? Что, не мог он там покрасить? Ты, смотрю, тоже...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 Грады видно. Тут, тут за что-то, здесь за что-то. Ты выглядишь как боец Красной Армии в самый худший момент войны. Но зато мы потом победили. Да. Иисус? Плохой с тебя Иисус. Ты видел рыжего Иисуса? Я не видел. График? я думаю, отчего, откуда слово график взялось? Оно, откуда, оказывается, слово граф. График! Слушай, я смогу выезжать свой. Собаки даже ехал. А у меня аура такая. А -а -а. Я не грешу.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 Так собаки же могут разгрызть все нахрен. Вот. Ого. <смех> Это дом. Это будущее. Будущее из будущего. Это возле такого маленького. <смех> Ты куда полез? <смех> Ты же человек. Вылазь. Нам... Громче Нам говори. нужна ваша помощь. <смех> Во? Ты же не услышат.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 Показательная помощь. Привезли корм, сфотографировали Она была... и загружают машину. Ай, но... а, какие молодцы! Хорошие помощники, помогают собакам. Ага. Руки уберите. Сдрочит, дрочит, но... Ведра с непонятной субстанцией. Щенки очень сильно визжали, как будто им нанесли травму. Она сдрочит, дрочит, но... Никто никого не дрочил. Я днем здесь был, трупа не было. Стеснялся, что ли? Это не первый раз труп отбрасывается. Если они обнаружили труп, почему они полицию не вызвали? Ну, ликвидировали же незаконно. Апелляция идет, не имели права. Так они возвращаться будут через весь город и могут покусать кого-то. Опять подзаборные посетители? Я вообще ну, сюда проникли. Ну, я лично через забор. Город ему ответил, ребят, денег нет, выдержитесь. Дрочит, дрочит. но вы Как с этими людьми дальше работать? Чего ты меня стесняешься? Трав нет, истощения нет, падежа нет. Ничего нет. Жестокое обращение нет? Нет. 142 собаки. Человек кормят. Нас интересует территория. Да. Абсолютно да. верно. Кто нас дрочит, мы дрочим. Это да, действительно так. Я узнавала. Мне был ниса, нет ни Ветчика. Нас ни о чем не оповестили. Кто нас дрочит, мы дрочим. Кто нас да. дрочит, мы дрочим но. Хорошо. Я вашу позицию полностью поняла, вы мне доступно объяснили. Кто нас дрочит, мы дрочим. Ох, ты как здорово. Осталось еще кого-нибудь петь научить, вот как раз. На шее сейчас залезет. Кто нас дрочит, мы дрочим. Ну, ну, вот ну, такие у нас есть собаки. Я даже уже не боюсь. Тут не упакой его любишь, я от Садыкова так вот люблю. У нас дрочит, у нас Они привели участок в порядок, а им сказали, все, до свидания, забираем участок. Спасибо за аренду. Девушки милые, как? на канале Сургутнадзор 17 видео про приют. Вся правда.